Невероятно желтого она висит над самым горизонтом. Стою, хотела ее снять. Время половины пятого утра. набежало облако, и ее стало не видно. Какая-то местика с луной. или, или сознанием, или с мыслями. Почему холодно? Холодно совершенно. Невероятно. Градусов 5, наверное. Плюс 5 в мае месяце. Смотрю, думаю, что она еще выплывет. Просто посмотреть. Вот такое интересное событие. Как будто были какие-то затмения лунные, но я не видела, не знаю. Вообще долго так стоять на балконе. когда довольно прохладно. Пожалуй, то, что есть, то и есть. Да, всем доброе утро и хорошего дня. Удачи!